Сегодня у нас тема такая достаточно актуальная, насколько я поняла из последнего нашего события в Алматы. Дело в том, что не все, скажем так, довольно успешно вошли в весну. Кто-то по каким-то причинам, будь то сидячий образ жизни или некие праздничные излишества, несколько вышел из-под контроля, поэтому мы все-таки рассмотрим сегодня довольно животрепещую тему, которая у многих вызывает такие отрицательные эмоции, что даже мне хотелось сначала назвать сегодняшнюю нашу беседу «Управление гневом», но я вовремя исправилась. Будем говорить об управлении весом с помощью не только системы Zen Body. Дело в том, что, может быть, Многие помнят, что и другие продукты GNS тоже участвуют в контроле веса. И мы сегодня обсудим, как же именно это происходит и как их использовать. Дело в том, что мы знаем прекрасно э, тот факт, что продукты GNS предназначены для продления жизни и ощущения себя более молодыми. Это, собственно говоря, прописано в миссии нашей компании, да и, собственно, э, название Компания компании GNS переводится с французского как юность. Как это происходит, мы много раз дали. Дело в том, что тут не только свою роль играют активатор теломеразы и антиоксиданты. Один из последних мизмов действия, который был открыт, связан с такими белками, которые называются сиртуины. Это безмолвные регуляторы информации, если перевести с английской аббревиатуры. Дело в том, что эти белки, которые были открыты в течение последнего десятилетия, считаются сейчас ключевыми белками в управлении старением, и воздействие на них, можно профилактировать старение. Вообще, не знаю, как вам эта фраза, На меня в свое время, когда я услышала первый раз, она произвела огромное впечатление, потому что фактически теперь мы действительно относимся к старению, не как к чему-то неизбежному, а к какому-то заболеванию, которого вот мы каким-то образом пытаемся не только, скажем так, замедлить наступлению, но в перспективе, может быть, вообще избежать. Вот э, схематичная картина того, как сиртуины работают и что они делают э, – Третий раз уже обещаю перевести этот слайд, начиная вот с субботы, но все будет, честное слово. Если говорить предметно, то чертуины не только активируют свои антиоксиданты, защищая наши клетки от разрушения под действием окружающей среды, но кроме этого они еще работают изнутри и на уменьшение откладывания жиров, подкожно-жировой клетчатки. И на улучшение углеводного обмена и повышение чувствительности мышц к инсулину, то есть стимулируя мышцы потреблять углеводы и жирные кислоты для того, чтобы перерабатывать их в тепло и энергию, необходимую для мышц. И защищают и нервную ткань, и мышцу сердца от старения, осуществляя их так называемую протекцию. И уменьшают апоптосы, повышают клеточное выживание, и, соответственно, они участвуют в некой защите наших клеток от раковых заболеваний. И повышают сопротивляемость к стрессу, что в принципе очень и очень немаловажно в 21 веке. И, конечно, всем хочется сказать: дайте мне этих сиртуинов да побольше. Первый механизм того, как собственно, активировать эти сиртуины, был открыт очень простым способом. Оказалось, что если мы уменьшим калорийность питания на 40%, процентов, то таким образом мы повысим активность сиртуинов. Но вы представьте себе, дорогие друзья, действительно, с одной стороны, в перспективе, если мы едим меньше, мы можем жить дольше. Звучит очень просто, в реальности довольно сложно, потому что с одной стороны действительно Господь Бог так предусмотрел, что это был своего рода механизм выживания. Представьте себе первобытного человека, если бы в периоды голода и засухи он сразу же погибал от этих неблагоприятных воздействий, но каким бы образом тогда, собственно, мы с вами сейчас бы обсуждали какие-то перспективы долголетия. Именно поэтому это был такой дополнительный механизм приспособления. То есть, когда ты ешь меньше, включаются вот механизмы выживания по полной. И то же самое происходит и при увеличении физической нагрузки. Ты от чего-то убегаешь, ты стремишься выйти из стресса и активируешь свои сиртуины. Но сейчас мы с вами, дорогие друзья, находимся в других условиях. Мы не можем заниматься физическими упражнениями по два часа в сутки, потому что мы вынуждены работать, посвящать какое-то время семье обязательно для того, чтобы ее сохранить. Поэтому уделять каждый день два часа физическим нагрузкам нереально. То же самое относится к ограничению калорийности на 40%. Не знаю, как Вы, а я с трудом себе представляю, что вот прямо сейчас я начну есть на 40% меньше. Мне нужна эта энергия для моей активности, для многих повседневных функций, поэтому... Конечно, нам нужны другие факторы для того, чтобы активировать сиртуины и получить эту антиоксидантную защиту, регулировать синтез белков и выработку энергии, препятствовать развитию сахарного диабета, который называется не зря сладким убийцей. То есть фактически защитить себя и от болезней, и от старости. Поэтому мы понимаем, что голодание, с одной стороны, весьма и весьма непрактично, а с другой стороны нам нужен все-таки какой-то механизм активации этих сиртуинов. И механизм этот нашли. Оказалось, что молекула, очень хорошо известная партнером GNS, это молекула ресвератрол, является как раз одним из тех веществ, которое играет очень серьезную роль в долголетии именно через механизм активации генов регулирующих выработку сиртуина. То есть фактически мы в отсутствие голодания, уменьшения нашего рациона на 40% можем помочь своим генам читаться правильно и увеличить долголетие посредством выработки вот этих волшебных сиртуинов, То есть, ресфератрол делает не что иное, как активирует наши гены и имитирует ограничение калорийности питания. А поскольку мы с вами только что обсуждали, что сиртуины воздействуют и на углеводный обмен, и на жировой, соответственно, сиртуины и ресфератрол, активируя их, улучшает регуляцию жирового обмена и, естественно, что он сам по себе помогает улучшать скажем так контроль над весом мало того э, респиратрол является мощным противовоспалительным э, скажем так компонентом натурального происхождения а мы знаем что хроническое воспаление тоже влияет на контроль весом, потому что воспалительные молекулы, в частности, цирреактивный белок, блокируют лептин, и наш мозг не ощущает насыщение так, как должен был бы ощущать. Вот почему резерв – это отличный продукт для того, чтобы помочь контролировать свой вес. И мы прекрасно знаем и о том, что он был протестирован, что, скажем так, является его очень серьезным плюсом. Не каждый нутрицептик может этим похвастаться. Резерв был протестирован на клеточную антиоксидантную защиту в эритроцитах. То есть была доказана его способность проникать внутрь клетки и защищать и ДНК, и структуры клетки от окисления. Поэтому резерв действительно тот самый продукт, который реально не только может активировать структуины, но и делает это. И естественно мы помним, что резерв хорош еще и тем, что у него очень большая широта применения, его можно использовать. И у взрослых, и у детей, которые уже перешли на общий стол, и даже у наших любимых, младших, скажем так, наших братьев, домашних питомцев. И использовать его можно от одного до трех пакетов в день, во время или сразу после еды, и он является действительно хорошим началом для контроля веса. Ну и плюс мне как врачу приятно еще и то, что он практически не вступает во взаимодействие ни с какими из лекарственных препаратов, которые нужно принимать в долгосрочной перспективе. Он разрешен... Для использования при сахарном диабете, а мы знаем, что сахарный диабет второго типа и ожирение, это, собственно, две проблемы, которые идут рука об руку, поэтому использовать его можно неопределенно долго. Столько времени, сколько Вы хотите защищать свои клетки, сосуды, активировать свои сиртуины и способствовать контролю веса и долголетию. Какой еще продукт, как вы думаете, помогает активировать наши гены, способствуя регуляции жирового и углеводного обмена? Посмотрим, кто первый ответит. Что-то все задумались. Ой, молодец, Юлия, правильно. ЭМПМ, мы знаем прекрасно, что это продукт, которые нельзя назвать каким-то витаминно-минеральным комплексом. Мы знаем, что их множество. А это продукт скорее эпигенетический, то есть он помогает нашим генам читаться на оптимальном уровне. Конечно, изначально он был продуман доктором Винсентом Джампапой как продукт для поддержки и стволовых клеток, и для увеличения, скажем так, экспрессии генов то есть для того, чтобы стимулировать выработку различных белков, вот, препятствующих клеточному старению. Но кроме этого в нем содержатся не только витамины и минералы, а еще и, скажем так, вещества, которые защищают и нашу клеточную структуру. И кроме этого, посмотрите на вот эту четвертую строчку, миметики ограничения калорий и экспрессия генов, то есть те самые вещества, которые тоже организму подсказывают, без, скажем так, изнурения для себя голоданием, что неплохо было бы стимулировать выработку этих волшебных сиротуринов и запустить нормальный обмен веществ. Ну и кроме того, скажем так, данные достаточно свежие и говорят нам о том, что нарушение суточных биоритмов тоже вызывает проблемы не только с старением, но и с весом. Плюс мы говорили, что дисбактериоз тоже вызывает проблемы с весом. А мы видим, что в ЭМПМ все эти три проблемы не остаются без внимания. То есть вот э, слайд, который, скажем так, всегда очень интересен мне, когда говорится о каких-то заболеваниях сердца и сосудов, скажу вам, что на медицинских конференциях проблемы действия мелатонина достаточно широко сейчас обсуждается. И вот мелатонин – это то самое вещество, которое наш мозг должен в норме выделять. Он играет как раз ту главную роль в регуляции суточных ритмов, он выделяется в темное время суток и обеспечивает нам нормальное засыпание и сладкий сон вы видите этого замечательного гарфилда который очень так сладко спит но кроме этого мелатонин тоже активирует внутренние антиоксидантные механизмы посмотрите только на вот всю красоту процессов в организме как все взаимосвязано Естественно, мы знаем, что поскольку гипертония – это первый признак старения сосудов, соответственно, мелатонин защищает сосуды от старения и способствует снижению артериального давления у гипертоников, то есть это, опять-таки, показатель его антиоксидантной активности. А самое, скажем так печальная для всех нас, дорогие друзья, что уровень в крови мелатонина снижается при нарушении суточных ритмов. То есть каждый раз, когда вы работаете в ночную смену или ведете сменный образ жизни, работаете допоздна, то соответственно мелатонина будет не хватать, и это будет сказываться на всем организме. А также в процессе старения уровень мелатонина тоже падает. И вот то, что я выделила жирным, это то, что мелатонин участвует в регуляции уровня и сахара крови, и выработки инсулина. То есть он скажем так, является средством тоже профилактики сахарного диабета и, соответственно, ожирения тоже. Ну и попутно, так сказать, вишенка на торте, что он способствует выживанию нервных клеток, в особенности, вот это было показано и при болезни Альцгеймера, тоже, согласитесь, приятный бонус. Но главное то, что, видите, если у вас есть определенные нарушения, режима дня, который вы контролировать не в силах, то есть это зависит не от вас, то соответственно ПМ будет в какой-то мере их корректировать и плюс ко всему прочему тоже помогать вам контролировать вес. Ну и напоминаю вам, что дисбактериоз кишечника тоже оказывает свое влияние на набор веса, потому что провоцирует хроническое воспаление, уменьшает чувство сытости в мозге, увеличивает уровень воспаления печени и увеличивает откладывание жиров в подкожные жиров клетчатки, поэтому ПМ мы знаем, что содержит комплекс пробиотиков и тоже помогает нам контролировать вес. И многие партнеры, кстати, говорят о том, что даже вот не использовав еще, собственно, систему Занбоди, начав употреблять только резерв и МПМ, они в принципе чувствовали перемены к лучшему в контроле веса. Что еще бы мне хотелось вам сказать, дело в том, что мы знаем, что в общем и целом ЭМПМ улучшают обмен веществ благодаря тем сложным взаимодействиям 70 компонентов, которые содержатся в этом комплексе. То есть действительно его можно назвать уникальным, фактически вы знаете, что аналогов не существует. Ну и вот такая вот вам мотивирующая картинка, что улучшение контроля веса гораздо лучше достижимо, если мы используем МПМ. Как использовать, я вам напоминаю, многие уже знают, но, как говорится, повторение мать учения. ИМ мы принимаем утром во время завтрака, ПМ за 30-40 минут до сна, чтобы как раз получилось, что когда вы ложитесь спать, он уже всасывался и начинал разворачивать свое действие. Срок использования МПМ от 1 до 3 месяцев Доктор Уильям Амзалак, кстати, в Москве говорил, что в принципе за три месяца происходит процесс насыщения клеток всеми этими запатентованными компонентами и удлиняющими теломеры, защищающими клетки от окислений, в том числе активирующиеся виртуины, и клетки как бы входят потом в такое состояние баланса, и в принципе можно после этого сделать перерыв. К сожалению, ЭМПМ не рекомендованы детям, там другое соотношение витаминов и минералов, То есть, есть детские формулы, их достаточно много, поэтому вы знаете, что GNS занимается уникальными продуктами, тут GNS не стала повторяться, ну и во время беременности кормления грудью опять-таки потребности в витаминов и минералов отличаются, поэтому вот после того, как закончили кормить грудью, тогда можно уже приступать опять к ЭМПМ. Целевая аудитория ЭМПМ – это взрослые люди. Ну, и Естественно, я не могла не повторить вам еще раз, что ZenBody является в принципе системой как раз нацеленной на потерю лишнего жира и не только, потому что мы знаем, что сжечь жир это не все, нужно еще и наладить обмен веществ и обеспечить достаточную, функциональную мышечную массу которая будет поддерживать ваш метаболизм в дальнейшем и соответственно именно поэтому ZenBody отличается от других предложений в самом главном что она дает стойкие результаты Почему это нужно? Я напомню вам, дело в том, что ожирение это не только косметическая проблема, реально существует множество доказательств, уже это является аксиомой, что ожирение уменьшает положительность жизни, усиливает повреждение ДНК, вызывает хроническое воспаление и увеличивает риск хронических заболеваний, таких как рак, диабет, болезни сердца и сосудов. И естественно, что сейчас на проблемы ожирения нацелена вся медицинская общественность. Почему ожирение захватило человечество, ответить очень легко. Мы помним прекрасно, что сейчас у нас образ жизни значительно отличается от образа жизни наших предков даже какие-то 200 лет назад, не говоря уже о какой-то дремучей древности. Генетические механизмы в то же время не изменились на протяжении веков. То есть даже если рассматривать людей, те же 200-300 лет назад люди раньше очень зависели от сельского хозяйства, от внешних условий от погоды, природы, от неурожаев и засухи и тем паче зимой еду достать было всегда трудно то есть как раз именно наступал тот период, когда калорийность пищи уменьшалась на 40% и более и включались те самые сиртуины летом Происходил, скажем так, наступал период благоденствия, человек, грубо говоря, отъедался, пожинал урожай, и естественно, что нужен был какой-то источник энергии, который мог бы эту энергию запасать и, соответственно, отдавать в нужное человеку время. Кроме того, сам поиск еды требовал достаточно серьезных затрат энергии. Речь не идет только скажем так, о охоте за мамонтом, хотя это довольно показательная иллюстрация, но вы попробуйте представить себе без сельскохозяйственных инструментов, каково было получить тот хлеб. Не за днедаром говорится, что хлеб всему голова. Соответственно, жировая ткань создавалась как запас энергии, если мы возьмем человека как чисто инженерное сооружение, потому что 1, 1 грамм жира при сгорании дает 9 килокалорий энергии. Это больше в два раза с лишним, чем сгорание 1 грамма сахара. Поэтому, естественно, что мы должны уважать наш жир, это наша батарея. Но наши гены ориентированы на экономию энергии именно из-за того, что вот условия были раньше довольно другими. видите, доктор Амзалак поделился как раз этой картиной, и он действительно очень емко выразил в одной фразе все, что я до сих пор объясняла. И теперь, поскольку мы знаем, что дойти до магазина сейчас не составляет никаких проблем, еда доступна нам в течение всего года, а гены по-прежнему ориентированы на энергосбережение. И пищи, соответственно, больше, энергозатрат меньше. Я показывала уже слайд, довольно печальный, мне кажется, вот в Алматы, что даже 5% избытка килокалорий могут дать вам к концу года 5 килограмм лишнего веса. То считайте, если вы позволяете себе 2 конфетки в день, все, ждите плюс размер или плюс два размера к концу года. Шоппинг такой не очень приятный и вас ожидает. Последствия ожирения мы с вами уже обсуждали, они многогранны, и речь идет не только о какой-то заниженной самооценке, комплексах и так далее, но и о заболеваниях, которые формируют порочный круг, и, соответственно, как маховик рассказывают, раскачивают вот этот процесс ускоренного старения. Естественно, что здесь и здоровый образ жизни, и Zen Body выступают заодно для того, чтобы сбалансировать вес и обеспечить не только, скажем так, внешний вид, но и качество жизни, достойное любого уважающего себя человека. Так что мы помним о том, что Zen Body Shape притупляет чувство голода и начинает нормализацию обмена веществ. Zen body fit предназначен для того, чтобы стимулировать сжигание жиров. и Zen Body Pro – это тот продукт, который э, нацелен на то, чтобы нарастить мышечную массу, э, способствовать образованию рельефа. Ну и у него есть еще дополнительные преимущества. Э, Zen Body Shape работает... Прежде всего на восстановление чувствительности к лептину. Для тех, кто еще не разбирался в механизмах регуляции жирового обмена, напомню, что жировой обмен состоит из двух процессов. Это поступление жиров и, соответственно, их отложение как запасы энергии и выход жиров, их расщепление для того, чтобы высвободить энергию и дать ее нам, то есть вот, точно так же, как мы используем батарею или аккумулятор. Регуляция жиров, дорогие друзья, это очень-очень сложный процесс. Вот примерно так можно в упрощенном виде его изобразить но если мы все пытаемся выделить ключевые звенья то есть основные молекулы которые э, участвуют в обмене жиров и на которые человечество уже научилось более или менее влиять Вы видите здесь как раз те самые названия знакомые уже нам это лептин и инсулин э, ну вот грилин наверное знаком не всем может быть тем кто слушал лекции до, до, до, доктора зода извините пожалуйста когда вы едите, выделяются одни гормоны, в случае голода другие. Грилин выделяется в случае голода, он стимулирует, собственно говоря, все, выделение всех соков пищеварительных. И когда желудок наполнился, выделяется лептин, который дает сигнал мозгу, что, собственно говоря, аппетит можно уже приглушать достаточно энергии получено, и, собственно, переварить больше невозможно и усвоить. К сожалению, есть ситуации, когда лептин блокируется, я сегодня уже сказала об этом, например, хроническое воспаление, и, естественно, нам нужна какая-то поддержка для того, чтобы этот лептин разблокировать. А когда человек страдает ожирением, возникает та самая ситуация порочного круга, ожирение стимулирует хроническое воспаление, хроническое воспаление блокирует лептин, лептин не доходит до мозга, соответственно аппетит, э, скажем так, превышает норму, человека тянет к холодильнику, он ест больше, набирает вес, ожирение еще усиливает воспаление, и вот так далее по кругу. Вот чем хорош Zen Shape, тем, что, скажем так, его основной компонент, это экстракт африканского манго, как раз влияет на... Э, скажем так активацию лептина, разблокировку его от этих воспалительных молекул. Плюс, плюс, экстракт зеленого чая, это экстракт с известными противовоспалительными, антиоксидантными свойствами, а нам как раз это и надо. Хром – это микроэлемент, который участвует в обмене жиров, точно так же как и назитол и холин, и кетоны малины. То есть фактически видите здесь все компоненты натурального происхождения, которые направлены на регуляцию обмена веществ. Зенфит – это незаменимые аминокислоты, аминокислоты с разветвленной цепью. Они являются не только источником, скажем так, строительного материала для мышц, то есть вы знаете по инструкции, что Зенфит рекомендуется использовать за там, 40 минут до физических упражнений или после фитнеса. Но кроме этого эти аминокислоты являются, скажем так, сырьем для производства серотонина, дофамина, тех самых гормонов удовольствия, которые повышают настроение ну и кроме всего прочего, стимулирует расщепление жиров. Поэтому зонфит обеспечивает действительно эффективное сжигание жира, когда используется вместе с физическими упражнениями, а также поддерживает и здоровье мышц, и поддерживает Вашу силу и выносливость, тоже способствует тому, что чувство голода уменьшает и наращивает работу метаболизма. А при этом Вы не используете никакие запрещенные средства, никакие гормоны, то есть это все абсолютно натурально и разрешено. Зен про... Еще раз повторюсь, является одним из моих любимых продуктов, потому что в нем есть не только протеиновая смесь, казалось бы, очень многие спрашивают. Ну и чем в таком случае ZenPro отличается от обычных белковых вот этих напитков, протеиновых шейков? Он содержит еще и омега-3,6,9, полинасыщенные жирные кислоты. То есть опять... Работаем на защиту клеток, защиту сосудов, нормализацию обмена веществ. Мало того, сама протеиновая смесь она легко усваивается, она гипоаллергенная. И плюс к тому пре и пробиотики мы опять-таки понимаем, что это работает против хронического воспаления и способствует как раз контролю веса. Ну и также там есть экстракты стеви, че лоханго, которые тоже себя очень хорошо зарекомендовали, как вещества, которые способствуют нормализации обмена веществ. То есть мы видим, что мы натуральным образом воздействуем на контроль веса. В итоге получается, что вы с помощью шейка, работаете на мышцы, увеличивайте ощущение сытости, а при этом калорий вы получаете мало. Напомню, что один такой э, напиток – это всего 150 килокалорий. То есть вы можете им, допустим, заменить э, второй завтрак, или полдник, или ужин, и уменьшить калорийность питания. Напомню еще раз про сиртуины, да. И также… Поддерживаем и здоровую иммунную систему, когда мы контролируем наши бактерии кишечника. То есть у нас в одной системе действительно все компоненты ключевые для того, чтобы мы способствовали работе над лишним весом. Естественно, дорогие друзья, я напомню вам, что продукт Zen Body это замечательно, но вы должны использовать все-таки активный образ жизни, потому что для сгорания жира требуется на 15-20% больше кислорода. Поэтому еще раз прошу вас: 30 минут в день прогулки на свежем воздухе в быстром темпе или, скажем так, в проветриваемом помещении занятий на тренажерах должно обязательно быть в вашем дневном расписании курение вредит обмену веществ, потому что вызывает спазм сосудов, кроме всех прочих составляющих вызывает опять-таки хроническое воспаление алкоголь, напомню, что калорийный сахар, и почти такой же калорийный, как жир, то есть естественно, что надо кроме всего прочего учитывать, что вы, употребив алкоголь, скажем так, увеличили калорийность своего рациона и еще раз Напоминаю, что когда вы достигли желаемого веса, конечно же, его нужно поддерживать, то есть, вы можете прибегать периодически к Zen Pro или Zen Shape для того, чтобы держать себя в рамках, если вдруг так получилось, что у вас предстоит некое событие с перееданием. Что меня очень несказанно радует, это то, что GNS постоянно развивается. Казалось бы, сама система ZenBody замечательна, и аналогов нет, и мы можем радоваться и хвалить себя на всех углах, но тем не менее, GNS совершенствуется непрестанно, и научные эксперты, скажем так, постоянно работают над развитием продукта и его, скажем так, совершенствованием. Поэтому сейчас GNS запускает проект Zen Project Aid для того, чтобы не только, скажем так, предоставить продукты для нормализации веса, но и помочь людям войти в колью, потому что, наверное, 30% времени на скайп-линии это ситуации, когда люди спрашивают не только о том, как им использовать Zen Body, это понятно, у нас у всех есть инструкция но ну и что им можно есть какой фракцион питания должен быть когда ты хочешь нормализовать обмен веществ какая физическая нагрузка рекомендуется, какие типы упражнений для того, чтобы максимально быстро достичь эффекта и естественно Джинес, позаботясь о своих партнерах предлагает эту программу и мы очень ждем Марка Макдональда на нашем пространстве СНГ. Это очень авторитетный человек в сфере фитнеса и борьбы с ожирением. Это эксперт, публикующийся в New York Times, выступающий на CNN. И он также является национальным послом в Американской диабетической ассоциации. Соответственно, он расскажет нам про эту систему, которая в принципе сейчас занимает 8 недель, делится на 3 этапа. Мы знаем о том, что продукты у нас премиум класса, но также вы можете, скажем, кто владеет английским, уже посмотреть на канале в Фейсбуке Советы Экспертов и присоединиться к тому сообществу единомышленников, которые делятся своими результатами и соответственно очищать свое тело, создавать рельеф и перепрограммировать обмен веществ на правильную стезю. Так что вы видите, что GNS не стоит на месте. Напомню вам еще один момент. Кроме того, что ограничение калорий стимулирует сертуины, мы также знаем, что ограничение уровня сахара в питании приводит к увеличению продолжительности здоровых клеток. Сначала это было показано в экспериментах, и ученые задумались о том, как это происходит. Мало того, выяснилось, что это уменьшало количество раковых заболеваний и предокпухлевые клетки при уменьшении количества сахара в питании погибали. Выяснилось... Что, опять-таки, теломераза, тот фермент, который все партнеры GNS прекрасно знают как своего лучшего друга, увеличивает свою активность в здоровых клетках при уменьшении калорийности и при ограничении уровня сахара. То есть вы видите, что, скажем так, опять-таки, все продукты GNS работают синергично, как кирпичики в одном строении, как фундамент, который, как монолит, держит здание вашего здоровья. И, соответственно, то есть, когда вы нормализуете обмен веществ с помощью системы Zen Body, вы опять-таки работаете на омоложение. И, опять-таки, показываю вам статью свеженькую буквально в феврале 2017 года, когда в журнале клинической онкологии, это американский журнал, докладывалось о окончании исследований трехлетних женщины были поделены на несколько групп. Одна из них намеренно работала над снижением веса. Над другими женщинами просто наблюдали, они жили, как получилось. Третьи держали просто весь стабильным. И выяснилось, что те, которые снизили свой вес, у них частота развития рака матки, уменьшилась на 56%. Это очень-очень серьезные цифры. То есть это не какое-то лечение, которое требует каких-то высоких технологий. Это доступно всем нам, особенно партнерам ЖНС. И, соответственно, уменьшение массы было в среднем зарегистрировано на 5%. То есть, это не так много, дорогие друзья, это под силу каждому из нас для профилактики таких серьезных заболеваний. А те, вес которых увеличился, соответственно, у них наблюдались чаще онкологические заболевания. Поэтому, опять-таки, ZenPro, ZenShape и ZenFit нам всем в помощь для того, чтобы сохранить себя здоровыми. И, Сегодня такая получилась, у меня, видите, прям отчетная сессия, мне очень хочется поделиться с вами всеми этими данными. Дело в том, что, наверное, только Нилый последние пять лет говорил о том, что надо каким-то образом заниматься профилактикой болезней сердца и сосудов. Это звучало отовсюду. Скажем так, мы прекрасно знаем, что в новостях, когда наш министр здравоохранения, наверняка Скворцова докладывает нашему президенту ситуацию, постоянно тоже речь идет о том, что у нас уменьшается сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность. Но скажу вам по секрету, что в Соединенных Штатах Америки и в странах Западной Европы этот путь уже прошли. И вот они, скажем так, получили довольно интересный, позволите мне, такой цинизм результат. Дело в том, что они сейчас сделали вывод, что польза от борьбы с болезнями сердца по отдельности или с онкологическими заболеваниями по отдельности не дает в перспективе существенного улучшения здоровья и долголетия за счет конкурирующих рисков. И если это объяснить человеческим языком, получилось, что если мы боремся с болезнями сердца и сосудов, Возрастает заболеваемость раком. Боремся с, скажем так, онкологическими заболеваниями самими по себе, лечим их раны и так далее. Возрастает заболеваемость сердца и сосудов. А вот вторая чаша весов, которая перевешивает, как раз поразила всю медицинскую общественность вот в конце шестнадцатого года, что снижение темпов развития возрастных болезней на 1,25%, за, скажем так, вот период с 30-60 год ежегодно, даст нам количество внимания, вообще вы послушаете эту фразу, здоровых людей старше 65 лет. В Штатах только посчитали, что будет на 12 миллионов человек больше. Это вообще для России, например, представьте себе словосочетание «здоровый человек старше 65 лет». Это что-то, скажем так, из-за разряда, из-за отдела фантастики, да? А вот цифры достаточно реальные, подтвержденные научно, то есть это действительно обоснованные прогнозы. Поэтому хочу вам сказать, что действительно сфера индустрии велноса именно потому и набирает обороты, что она направлена на фактически работу по профилактике вот этих болезней старения и по содействию долголетию, здоровому долголетию. Поэтому, дорогие друзья, еще раз хочу вам сказать, что не зря мы называем своими продуктами уникальными. Напоминаю вам, что каждый вторник проводится скайп-линия, где я по указанному скайпу отвечаю на вопросы с 5 до 7 по московскому времени. Прошу вас звонить мне, если я говорю с кем-то из других партнеров, я, соответственно, предупреждаю об этом в чате и потом перезваниваю вам. Личные, личная просьба те, кто каким-то образом получили мой номер телефона, я очень прошу вас задавать все-таки вопросы ваши не по телефону, а в скайпе. Телефон у меня все-таки для, скажем, личных контактов, и я на неизвестные номера не отвечаю, не обижайтесь. Этот скайп сугубо предназначен для работы с партнерами GNS. Поэтому сегодня с 5 до 7 я жду ваших вопросов. Ну естественно напоминаю вам, что на канале Долголетие ТВ вы найдете информацию о доктором Залаге, где он очень понятно простым языком рассказывает основы э, фактически того, как устроен наш организм и каким образом сейчас э, наука пришла к тому, что мы можем повлиять на наше здоровье и долголетие в лучшую сторону. Большое спасибо всем за внимание.